Всем привет! Бэйби бом в шоу-бизнесе набирает обороты. Так, сегодня радостной новостью о скором пополнении семейства поделилась хореограф, победительница танца со звездами 2 Илона Гвоздева. Артистка во второй раз станет мамой. Об этом Илона сообщила на своей странице в Инстаграм. Так, Илона опубликовала новую фотографию, на которой позирует в черном облегающем платье в белый горошек. В кадре хореограф придерживается руками округлившийся животик. Наконец-то я решила поделиться с вами своей главной новостью 2020 года. Я жду малыша. Чувствую себя замечательно. Как видите, карантин оказался для меня очень плодотворным и результативным. Вы часто задавали вопрос, куда я пропала и почему нет танцы в ленте. Вот теперь все стало на свои места, и теперь я буду чаще появляться в сети. Также делиться с вами новостями о том, как я продолжаю тренироваться и танцевать. Как питаюсь, как чувствую себя», – написала Илона. Напомним, Илона Гвоздева – известная украинская танцовщица, педагог, хореограф. Участница телевизионного талант-шоу «Танцуют все». Одержала победу в шоу «Танцы со звездами-2018» с шоуменом Игорем Ласточкиным. Замужем, воспитывая дочь.